Куры! 25 дней разница. Вот это родилась 31 июля. А это 25 августа. Это делал воробей. Все, иди, иди, орел. Ты там маленький фильм смешно и туда чудо. все у тебя вот. Это, это просто делал этот. Не знаю. Павловский делал. петух. Тихо. Глаза большие. Нос большой чупчик есть. По сути жена. Ну и вы. Курица в руке помещается. У нас новые мини-куры. Кто-то меня клюет за сапоги. В ну, поедине вообще клюются. Меня сожрать хотят. Она была ворону сравнить-то. Вот эту. Вот одинаковые. Е-мое. Тут много петуха от одной курицы ходи. Братья. Ну, вот это полтора килограмма и это. Триста грамм. Иди. Потрогали его. Все. Его. Ее? Ну, и я. А может, и его. А Кто может, и его, а его. Там еще опознавательных этих нет. Так что мини-куры у нас, наверное, занесутся к лету. Или яйца голубины нести буду. Вот вам и разница. 25 дней. И разница в петухе. Снег сожрали. Mm -hmm. Все, давайте бегайте, бегайте, гритесь. Прядник отапливайте. Mm -hmm. Ну что, положи всем, пока. С мини-курой.